Река Днепр Привет пацаны Сегодня Я нахожусь опять таки На реке Днепр На тех же камнях Где я был в предыдущий раз Клев был конечно просто бомба Вот тогда я показывал Был карась И было два коробчука Дома все это на весы В общем все вместе составило Было 5 килограмм Итак, сегодня я опять приехал. Хочу порыбачить. Со мной сегодня приехала моя рыбачечка. Дотя моя, Владуся. Владислава Сергеевна, которая. Итак, пацаны. Рыбачить буду, как обычно. Простая бюджетная удочка. Вот. Здесь у меня перловочка. Перловочка запаренная. Я добавляю панировочных сухариков и добавляю корицы. Запах корицы вообще классно привлекает карповую рыбу. Так, здесь у меня прикормочка. Кормить мы сегодня будем вот такой кашкой. Вот это та же перловка, только перемешанная с этим жмых от семечек. Макуха называется. У меня в комментарии как-то спрашивали, что такое макуха. Макуха это когда из семечек делают алию и после вот, алия и остается жмых. Вот этот вот, шелухи семечек. Вот это называется макуха. Вот. Также у меня сегодня э, кукурузка. Одна штука у меня сваренная. Варенная кукурузка. И две кукурузки просто сырые молодые кукурузки. Потому что Здесь то место, парник, на которое червяк, там опарыш даже не показывает, даже клевать не будет. Итак, еще сегодня я поставил вот такое вот у меня удочка. Стоит, стоит вот удочка. И там где-то вдали, солнце не видно, да? В общем, там стоит у меня такой буй поплавок может быть короб возьмет посмотрим и так поехали сейчас наживлю закину прикрышу, наживлюсь и потом включусь и мы пообщаемся и посмотрим как будет кривать дальше так поехали зацепил так я кость крокодила такая вот творяя одного уже был вытянул Это другий крокодил. Одного, правда, не на камеру вытягивал этого, уже камеру включил. Парни в YouTube поделились. что ну. Я ее уже вижу. Гнеб, блять. Ну ты за море сегодня или не? Ну, си ки, чтобы можно. Да еще, бы, ну. вот а же хочу его вывести, чтобы он воздуха хапанул. во, Хапай, хапай воздушок. И все. Не такой здоровый конь, как твора дела. Да, подводю, подводю есть кабан спасибо короче парни получается такая рыбалка пришел человек тоже на рыбалку да этот Вася перепутал, перепутал короче нам все такое ощущение вроде он тут один Герой. Клюнул на... О, такой красавчик. Клюнул на этот самый, на кукурузу сырую. Да. Тут уже у меня еще есть один красавчик на камеру не получилось его снять. Ну, о, такие два. Думал, домой сегодня пойду без ничего. Придавлю, пацаны, камнем. Итак, поехали дальше. Карасик есть. Такой. Раз. И то. Ха. Забогрыв тоже. Саня, яки. В рот брать не хочет. Берет пузом. Такой жаровой, хороший. Карасик на жареху в самый раз. Так, едем дальше. Так, парни, очередной карасик к нам идет. На камеру клевать не хочет. Клюет без камеры. Такой красавчик. Вообще сегодня клев на этом месте просто ужасный. Вот такой красавчик. Взял на вареную крупу вот эту. Под названием перловка. Так насаживаю я три штучки. Вот так. Раз. Видно? И сверху, и сверху ему цепляю такой в виде бутерброда. Делаю вареную кукурузу. На втором крючке у меня просто сырая кукуруза. Так делаем забросик. станет. встанет. Идем дальше. Уже почти 12. Солнце у нас. Из-за деревьев вышло. Скоро будем собираться домой. Так, парни. Это уже крайний карасик на сегодня. Еду я домой. Хорошего по чуть-чуть. Карасик такой маленький, но жаровой прекрасный. Итак, на этом буду заканчивать сегодня рыбалку. Собираюсь домой. Итак, ну что, парни, как говорится, подобьем бабки. Сегодня я был на реке Днепр на камнях такое есть у нас место карьера называется это Верхнепровский район в какой деревне не скажу секрет <смех> да ловилась меня на обычную самую бюджетную удочку самую там самую дешевую короче и скажу вам и катушка у меня тоже там из бюджетных недорогих там 200 гривен она стоит это совсем не деньги вот Поэтому, что я хочу сказать. Вот этот миф, который рассказывал. Вот у меня там балоновская удочка, там ту-ту-ту, там все по фэншую, чуть ли сама не ловит. Да фигня это все. Даже самые обычные бюджетные удочки ловят рыбу. И ловят рыбу неплохо. Поэтому не каждый может купить себе удочку, позволить, которая стоит больше тысячи гривен. Ну это так. Я думаю, кому это адресуется... Это будет, человек этот поймет. Ну и не только человек, а вообще люди. Сегодня была рыбалка не очень хороша. Практически, можно сказать, не было клево. Но результат все равно есть. Вот он такой. Есть 4 карасика и 2 по небольших. Ловил я на кукурузу сырую и на кукурузу вареную. Ну, как-то так. Здесь почему-то червяк, а парыш не работает. Итак, парни, всем удачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Кому не понравилось, ставьте без лайка. Всем удачи, всем пока. И запомните, время проведенное на рыбалке в жизни учитывается. Пока.